захотелось немного попариться и поэтому сейчас мы оказались в раю. Попарить девушку, попарить, попарить, пари его, пари. О, жара, пари Не, ну, было что-то, я видел, там такая штучка была. Ну, это что-то не относится к сискам. Мы пойдем наверх, говорят, там все по пояс разденутся. Я люблю пиццы. Ход охраняешь? Ну, может быть, ты работаешь на спецслужбы? Райская девчонка. А ты любишь париться в бане? Она меня, она меня парит всегда. Ты не мой мужчина. Блин, с фантазией плохо у тебя? Не с фантазией, с реальностью. Давай я тебя отпарю. Давай. О. Ай. И эффектно. Директорские. <связь> <связь> давай, давай, нападай, нападай. А, Что-то сделать с ней. О, да. Вот так. Вот это подарок. У блондинок грудь меньше, чем у брюнеток. Неправда. Это не правда. Это, это ложь. А кто тебе такое сказал? Правда, это, это раз. Раз. Михаил Горбачев. Какие-то блондинки говорят, что у них грудь больше. Но это же неправда. Кого денег больше, тот телекон вставляет. Округлость. Так, а давай я поправлю вот это, чтобы аккур аккуратненько было, да? Невероятная вот эта штука. Мне вот это вот очень нравится. Вообще, ценю брюнеток. Брюнетки мне нравятся. Сразу говорю. Кошка. Это ваша кошка? кошка. Кролик, кролик. Меня... Девочка трагает меня в ногу. Шикарное платье. Бьют. Нам нужен крупный план на заставку. Если бы у меня было шесть рук, то я бы мог трогать сразу шесть сисек. Давай посмотрим. Покажи, покажи. Нет, нет, Как дела, Фея? Отлично. Прикольно. Я просто пофантазировать хотел немного. Получилось? Да, да, пойду в туалет. Жарко в бане. А какого размера у тебя грудь? Два. Два? Ты брюнетка? Да, я брюнетка. Ты брюнетка? Да. А говорят, что у брюнеток грудь больше, чем у блондинок. Нет, это не так. У меня она не очень большая. Небольшая? Да. А можешь показать? Нет, да, да, не, не для вас зрелища. Очень удобно. Освежали ротики. Странно как-то все получается. Гробы, рыбы. Подарите мне сиськи. Денисича, сиськи-шоу. Хорошо. Может, пожарим ее? На нас напали. сука, к сирокопии ходил, а там моя жена, прикинь. Да ты че? Да. Зинка. Наташка, Вот это, ты теперь знаменитый. Я буду, я звезда. Да, особенно когда так стоишь. Я курирую сзади, чтобы никого не было. Курирую, курирую, аккуратнее, да. Вот тут охранник сейчас стоит А вот тоже из тех, Ёб. не не не он просто проверяет, чтобы все было. Ух, какие поезжали, смотри, какие. Штуки. то прыгали.